Бежишь, значит, ты такой на радостях в новом папке. Как хуй... Твое тело становится безжизненным мешком с картошкой, а до тупо всего ничего оставалось. Не очень, конечно, ситуация, думаю, многие с ней знакомы. И чтобы не быть таким мешком, нужно учиться грамотно оценивать обстановку, но это только полдела. Нужные настройки сделают из вас не неистового мега прочпока трахера. Настройся правильно один раз, чтобы побеждать всегда. Здорово, мужские мужчины! Поздравляю вас с релизом Нью Стейта. Если у кого-то в бою, начинает слайд-шоу если кто-то не понимает что означают все эти новые ползунки не переживайте все обязательно разберем да и до кучи в этом киноматериале у меня для вас подарочек имеется в виде 10 пропусков выжившего но об этом поговорим чуть позже мы прекрасно понимаем что new state еще не окреп и многого там не хватает даже в плане настроек их по сути не так уж и много короче говоря залетаем в нужный нам раздел основные Здесь нас интересует сервер. Если автоматически у вас стоит какая-то хрень, то в выпадающем списке выберите самый меньший пинг, чтобы с кайфом кататься на sci-fi уазиках. В этом же разделе можно вырубить наблюдение за вами, но это больше по вкусу. Следующий раздел графоний. И вот тут каждый должен поиграться индивидуально. Смотрите, в чем прикол. У меня сотик iPhone XR. В настройках чистоты кадров у меня есть возможность поставить максимальный FPS для нагиба и развлечений. Что, собственно, я и сделал. Но каково было мое удивление, когда в катке началась просадка кадров, и сотик так нагрелся, что приходилось пару раз его класть в холодильник. Теперь у меня нет холодильника. Короче, план действий такой. Сначала ставим качество графики на минимум. После этого ставим максимально возможную для вашего устройства чистоту кадров. Затем идем все это хозяйство тестировать на станцию. Если там у вас плюс-минус все хорошо, идем в классику и проверяем, как такой пресет работает там. Если все супер классно, то можно выдохнуть. Ну а если имеются фрезы и просадка, залетаем обратно в графоне и снижаем частоту кадров на альтернативе пункт лично мне это помогло и как я понял параметр ультра это 60 fps странно почему у меня открыт максимальный думаю в скором времени это пофиксят во всяком случае картинка в игре у меня сейчас в 60 кадров хотя изначально я подумал что оптимизация Говно. а оказалось все очевидно и просто остаемся в этом же разделе или ставим чуть ниже сглаживание я вырубил это чисто вкусовой момент и яркость выкрутил на всю чтобы читаемость темных участков на карте была максимальной. Листаем еще чуть ниже и находим фильтр экрана. И вот чем я руководствовался, когда выбирал нужный пресет. В первую очередь я посмотрел на тень под деревом. Самая темная тень оказалась у контрастного фильтра. Он у меня отпал. Осталось три участника, и среди них у фильтра Нуар тень под деревом на полтона темнее, чем у обычного и мягкого пресета. Нуар тоже отпадает. Какой же выбрать фильтр, обычный или мягкий? Мягкий тускнее, и если приглядеться, тень у него чуть-чуть светлее. А значит, заметить чувачка, который прилег там на пикник, мы сможем немножечко лучше. Хотя, брата-братья, эта установка тоже вкусовая, обязательно ее лично проверьте. Может быть, вам вообще с контрастным пресетом зайдет играть. Пока мы не перешли к самым значимым настройкам, давайте быстренько пробежимся по другим вкусовым моментам. Спецэффекты! Выбор пока что невелик, эффект при сбивании у меня зеленый, его неплохо видно в бою, а эффект при уроне красный. Звук! Эпичную музыку в лобби я отключил. Люблю когда. А все тихо, а вот общую громкость в бою прибавил, чтобы за километр слышать, кто где почесался. А чтобы слышать противника еще лучше, нужно играть с Slogitech G435. Это игровые беспроводные наушники, которые охренительно тебе помогут в любой игрушке. С ними тебе не придется волноваться, что кто-то подкрадется за спину. Ты все услышишь и встретишь противника с гостинцами. Помимо балдежного звука, ты будешь всегда на связи. Так как в G435 есть два встроенных микрофона с формированием направленного сигнала. А еще они очень легкие. Весят всего лишь 165 грамм. Хоть 18 часов в них сиди. К слову, настолько хватает заряда батареи. Короче говоря, переходи по ссылке в описании и заказывай Logitech G435. Играй и забирай топы правильно. Игровой процесс. Саундтрекер. Данная настройка отображает на миникарте и на основном экране звуковую деятельность противника, например выстрелы или проезжающие сайфай уазики. Включаем этот пункт вместе с саундтрекером со значком. Этот параметр будет визуально различать разные звуки, тем самым мы проще сможем ориентироваться на локации. 3D HUD показывает нам количество патронов в магазине и в арсенале, а также оповещает нас о установленном режиме огня. Еще и статки транспорта мы с ним можем видеть. Предупреждение о перекрытой линии прицела можете выставить по вкусу. Лично я включил данную приколюху. Также мне понравилась функция выбора хилок с помощью колеса. Это гораздо быстрее, чем с помощью стандартного выпадающего списка. Автоследование я включил и заодно включил быстрый доступ к прицелу и кнопку переключения первого и третьего лица. Врубите данные ползунки, чтобы увидеть их потом в раскладке. Управление! Пока что не будем переходить к раскладке, ее я самым стойким попозже покажу. Листаем ниже до ползунков. Паркур. Я решил не ставить раздельные кнопки прыжка и паркура, так как в прошлом мобильном пабге на кнопку паркур можно было еще и прыгать, в New Stage на паркур мы сможем разве что взбираться на преграды, она не прыгучая. Поэтому я не буду захламлять игровой экран, но если у кого-то осталась привычка разделения, то в принципе ничего страшного. Параметр взгляд или, проще говоря, наклоны влево-вправо я оставил такими же, как и в прошлой версии игры. Они у меня на долгом нажатии. Я надеялся, что новая добавленная функция слайда будет работать на удержании. Но, к сожалению, придется один раз нажать на экран, чтобы наклониться, и еще раз нажать, чтобы выйти из наклона. В бою такие приколы могут стоить жизни, поэтому тут все по старинке. Еще не забудьте врубить переключение в режим прицеливания при наклоне, чтобы сразу быть готовым к стрельбе. Без него вы просто будете наклоняться влево и вправо, и надо будет юзать дополнительно прицел. Новый прикол с перекатом я решил один отделить от кнопки присесть, ибо если их объединить, не получится спамить приседаниями в файте. Вместо этого вы будете как на уроке физкультуры, только кувыркнетесь прямо в лобби. Гироскоп обязательно включаем, тут даже обсуждать нечего. Очень спорный новый режим стрельбы от плеча. С ним вы точнее стреляете, чем от бедра, но соответственно хуже, чем от прицела. Ни рыбы ни мяса одним словом, поэтому такую штуку лучше пока что отделить, да и вообще лично я пока что вырубил. Хватает от бедра и от прицела. Следующие три пункта я отключил, чтобы камера не гуляла. Помощь в прицеливании включаем. Благодаря этому мы немножко будем магнититься к противнику. Режим огня одиночными или короткими очередями включаем. Теперь на какой-нибудь бурстовке мы можем просто зажать огонь и она будет стрелять без дополнительных тапов по экрану. Это круто. Про плечо я уже говорил, поэтому она у меня выключена. Дробаш и снайпа у меня стреляют по нажатию, это в принципе дефолт. С гренами я решил играть как в прошлом пабге, то есть чека автоматически будет вытягиваться, хотя новая функция контроля вырывания чеки прикольная, но к сожалению требует дополнительного тапа по экрану. Горизонтальное ускорение камеры тоже включил. Ну что ж, нам осталось разобрать раскладку и сенсу, но сначала обещанный конкурс на 10 выживалок. Условия очень простые, подписывайся на на данный киноканал зашибай кулакич и ставь колокольчик а также оставляй комментарий который начинается с мне понравился новый папк за и дальше пиши что тебе в нем приглянулось результаты данного движа я опубликую в своем телеграм-канале не забудь все условия бахнуть а то бот рандомайза не сможет тебя зарегать удачи брата брат -обрат. Так вот, собственно, раскладка. Играю я в 5 пальцев и, думаю, многие моменты вы можете с комфортом использовать и у себя. Начнем с левой руки. Большой палец отвечает за передвижение, инвентарь, за положение лежи, хилы, за скоб прицела, выход из транспорта и за поднятие союзников. Указательный палец отвечает за стрельбу и за карту. Рекомендую карту разместить сверху, ибо в правом углу ее, скорее всего, будет закрывать ваш палец. Переходим к правой руке. Большой палец отвечает за Кувырок, бросалки, перезарядку, смену оружия, за обзор, за дополнительные умения, за действия, за секцию с лутом, наклоны, смену лица, за магаз, эмоции и замену прицела. Факич отвечает за багажник, приседание и прыжок. Указательный палец отвечает за прицеливание и метку. Раскладку в транспорте я не менял, с дефолта мне как-то привычнее. Слушайте, чуть не забыл про вкладку «ПОДОБРАТЬ» сказать вам. Ее, конечно же, настраивайте под себя, а я пока что покажу, что там у меня Твориться. Про настройки чувствительности мне хотелось бы сделать отдельный киноматериал, так как тут появился новый принцип настройки. Пока что данные параметры я еще тестирую, и у меня к ним есть кое-какие претензии. Но если интересно, смотрите, вдруг кому-то поможет. И знаете, дорогие брата-братья, мне хотелось бы вам еще разок напомнить о секретном трейлере, благодаря которому я и сделал данный киноматериал. Смотрим. Если так сесть губы герою кажется круче. его хороший год